Это третья часть нашего интервью с Соней, и в ней мы поговорим про секс и сексуальность. Вот вообще часто слышатся такие вещи, да, что если две девушки встречаются и занимаются сексом, то это либо поза ножниц. Либо обязательно должен быть э, член, как секс-игрушка, и как-то с ним обязательно должна происходить до пенетрация. Правда ли это или нет? Или, может быть, вдруг бывают другие виды секса, которыми девушки могут заниматься друг с другом? Девушки могут все. Да, мы тоже очень часто слышали про позы ножниц и кучу разных шуток и стереотипов этому поводу И даже наши знакомые у нас иногда спрашивают, у нас, я помню, когда-то даже в Инстаграм спросил знакомый мальчик, а, не затекают ли у нас ноги. <laughs> да, да. Ну, я не знаю, может он думал, что мы там 24 до 7 находимся под ножницей, поэтому он решил такое спросить. Но, да, люди серьезно обеспокоены За полтора года наших отношений ножницы у нас были дважды. И нам обеим не понравилось. «Сразу коротко про стереотипы. Нам не зашло. Абсолютно. Что касается игрушек, эм, но очень долго, очень нудно, наверное» решались, вообще надо, не надо, хочется, не хочется, потому что тоже, знаешь, есть такой стереотип, причем даже не только в ЛГБТ-отношениях, а вообще в принципе, что когда вы только начинаете встречаться, даже вот спустя там пару месяцев, если кто-то настаивает на игрушках, «А, я что, ему там, не, ему или ей неинтересно в секции, что ему хочется игрушки, вот, поэтому как бы мы долгое время молчали обе. Долгое время даже не поднимали эту тему. Потом спустя какое-то время мы все-таки решили поговорить, поняли, что в принципе да, мы обе согласны. И возможно даже нам нравится в принципе одно и то же. Это вообще отлично. Вот. И потом спустя какое-то время уже дошло до покупки. Боже, вот, сколько было счастья. Но что касается э, игрушечных так называемых членов, то вот например... У нас сейчас две игрушки – стропон и вибратор. У нас страпон абсолютно не похож на член. И это был главный критерий отбора. То есть, если мне еще более-менее как-то, знаешь, то если у меня хотя бы там были длительные отношения с парнем, вот как раз перед Сашей по факту, мне, э, в принципе, все равно, когда эта игрушка, вот, то, абсолютно неприятно, поэтому для нас это был главный-главный критерий. Мы достаем их в крайне редких случаях, когда вот именно, знаешь, прям есть очень много времени есть там какие-то вот там страстные, супер бешеные желания, либо там э, какое-то вот такое, знаешь, типа именно вот настроение странное такое. Я даже не знаю, как это описать на эмоциональном уровне, потому что не угадаешь. Иногда это, когда все очень плохо. А иногда, это, когда все очень хорошо. Ты сказала, что вот оказалось, что вы обе хотели что-то попробовать, какую-то игрушку, но не могли друг другу признаться. Как ты вообще считаешь, насколько важно в паре коммуницировать друг с другом по поводу секса, разговаривать о сексе? Играет ли это какую-то роль или сто из ста просто да, обязательно. Причем не только касательно секса, но касательно секса особенно. Вообще диалоги решают все проблемы, мне кажется. Ну, разве что, и факт, что они решают какие-то проблемы уже вот, в, агрессив, в агрессивных вопросах, но об этом сейчас не говорю. Э, в плане секса, да, обязательно, обязательно, обязательно, потому что, ну, во-первых, партнер не умеет читать твои мысли. И если тебе кажется, что ты там и подаешь кучу признаков, и кучу там импульсов каких-то, нет, абсолютно нет. Не у всех такая, там, например, сверхчувствительность, чтобы по одному взгляду понять, чего тебе хочется. Вот. Поэтому да, да, мы разговариваем, разговариваем тоже очень много, и обе считаем, что это очень-очень правильно, потому что, во-первых, мы можем избежать каких-то конфликтных ситуаций, каких-то неприятных ситуаций, мы узнаем друг друга намного лучше. «Чувствуем друг друга намного больше, потому что там, я уже знаю, что вот так вот делать, например, не надо, потому что да, там чувствительность резко снижается, к примеру, если я там, дотрагиваюсь какой-то определенной части тела. То есть а раньше там, я могла даже не предполагать этого, потому что у каждого человека это сугубо индивидуально. Да, какие-то регионные зоны, например, у всех там могут быть более или менее одинаковые, но тем не менее, как кому нравится, это все равно индивидуально». Вопрос. Каким был твой первый секс с девушкой? Э, было ли у тебя ощущение, что ты не знаешь, что делать? Или, может быть, наоборот, ты такая... Господи, слава богу, нету членов, сейчас все понятно, все идеально. Как это было? Я могу тебе сказать честно, это прозвучит тоже весьма странно, мой первый секс с девушкой был намного спокойнее, чем первый секс с последней девушкой. <сесс> <сесс> Просто тогда как-то, я не знаю... Самый первый секс, а, блин, слушай, это реально, это как-то было довольно-таки спокойно. Это было тоже на каких-то таких очень порывистых эмоциях, это было очень внезапно, это было очень импульсивно, это было очень таким спонтанным эмоциональным решением, как-то закрутилось, понеслось, и э, все началось с банальных ласк. Поэтому мы как бы там уже постепенно начали разбираться, но каких-то таких осложнений, что куда, как, зачем, не было. А вот спустя кучу времени, после трех лет отношений с парнем, когда я начала встречаться с Сашей, когда у нас дошло до каких-то интимных моментов, как мне было страшно Просто. Это был капец. Я просто понимаю, что ну, я уже взрослая, я уже опытная, я уже знаю вроде бы как. Но мне настолько было страшно, вроде бы это был вообще первый секс в моей жизни, абсолютно. Мне очень было страшно сделать ей больно, мне очень было страшно как-то поспешить, мне очень было страшно, там, я не знаю, где-то как-то ее зацепить, не там, где ей хочется. То есть, боже был это Эмоции были дикие. А что тебе вообще нужно, чтобы почувствовать себя сексуально? Эм, долгий период времени я думала, что там какая-то одежда, макияж, не знаю, еще какая-то фигня. Потом поняла, что просто правильный человек рядом. Вот и все. Это идеальный рецепт для меня. Эм. Хотя, если вот из таких, каких-то, знаешь, маленьких фетишей, когда я тебе прям вот нравлюсь львица тигри, вот знаешь, это я для себя недавно открыла, Мы мне как раз подарили на день рождения, и я хожу в восторге, это красная линза. Это очень странно, но мне очень нравится. Вот. Я прям не знаю, мне кажется, готова сворачивать сексуальные горы. Секс-горы, секс-машины, во в таком плане. Вот. А, а так вот, я не знаю, это все равно все зависит от настроения. Потому что если ты там задолбанный на работе, там, с металличными проблемами, там даже с теми же родителями, с друзьями, то какое просто шикарное сексуальное белье ты на себя не играли, он мне всегда это поможет. Вот. Поэтому настрой, настроение и человек, находящийся рядом, для меня это просто идеально. Если тебе нужно было, не знаю, назвать рецепт идеального секса, ну вот, или максимально хорошего секса, давай так. Вот ты сказала, настрой, настроение, человек, добавить что-то еще, или вот эти вот три и все. Даже, наверное, если вот какой-то совет там добавить, а не говорить конкретно вот только про меня, то, пожалуй, это, наверное, взаимопонимание. Эм, потому что если вдруг какой бы шикарный человек не был, и какая бы ты там или там, сексуальная, или сексуальная не был, если у тебя нет взаимопонимания, какого-то доверия с человеком, ты не сможешь, мне кажется, раскрыться <связываться> полностью и, грубо говоря, отдаться моменту, почувствовать себя... Эх, в безопасности. Скорее да, вот именно в безопасности, что ты можешь доверять этому человеку, ты можешь полностью делать все, что тебе хочется, и ты можешь, если вдруг что, сказать человеку хватит или стоп, и не будет никаких неловких моментов. Такой еще вопрос: а как бы ты описала отношения со своим телом? Потому что это же тоже важная составляющая сексуальности. Поэтому такой вопрос. Ты знаешь, честно, в принципе, довольно-таки сложно, потому что э, у меня есть проблема с э, вот этим вот фактом, что надо себя полюбить. Она есть, и она была у меня уже очень много-много лет задолго, до начала отношений, в принципе, каких-либо. Вот. И э, в связи с определенным неприятным опытом в моей жизни, я... Я время считала, что я недостойна и я не должна, в принципе, себя трогать ни в коем случае. То есть я считала это чем-то позорным, чем-то, знаешь, пристыжающим. Поэтому, да, это было очень сложно. Сейчас я маленькими шажочками, возможно, но все равно очень сильно продвинулась плане. И сейчас все намного легче и намного лучше. И я уже как минимум прислушиваюсь к себе, знаю, что, как, когда. И опять же, понимание своего тела в первую очередь для себя важно, но и важно в отношении с партнером. Потому что если ты не знаешь, что тебе нравится, ты не сможешь не остановить, не попросить продолжать, грубо говоря, человека. Вот. Есть ли у тебя какие-то маленькие советы, которые, может быть, помогают тебе сейчас полюбить свое тело и которыми ты бы хотела поделиться? Знаешь, наверное, да. Для меня просто бешеным открытием, <laughs> каким бы банальным, оно сейчас не прозвучало, но для меня это реально было бешеным открытием, тот факт, что люди вокруг тебя абсолютно всегда будут тобой недовольны. Что бы ты ни делала, как бы ты ни выглядела, дела как бы ты не старалась все равно все вот кто захочет прикопаться дойдет до и найдет к чему прикопаться абсолютно каждый кто захочет поэтому в первую очередь действительно надо ориентироваться только на свои ощущения только если ты поправляешься и тебе комфортно хорошо если ты худеешь тебе некомфортно не худей дави если там, не знаю, даже вот за одежду, ходишь там в открытых топах, тебе комфортно, ты чувствуешь себя там сексуальной, ты чувствуешь себя красивой, тебе само это нравится. Ходи на здоровье, забей на всех остальных. Что касается интимной стороны, вот даже своего же тела. Я считаю, что природа не просто так нас создала с определенными участками, вот теми же регионными зонами для удовольствия. То есть, если бы мы нужны были только для того, чтобы плодиться, мы бы только плодились. Я знаю, что это звучит грубо и, наверное, очень примитивно, но я правда так считаю, что если бы так надо было, то у нас бы не было эрогенных зон. Если бы так надо было, то вот как многие начинают кричать, да, что секс это не для удовольствия, а для размножения. Ну типа нет, не говорите так, это больно слышать. Это очень больно слышать. Ну, типа, зачем нам столько всего на нашем теле, если секс только для размножения? Что за бред? Да, да, в первую очередь прислушиваться к себе, к, себе, к своему телу, к своим ощущениям и как можно больше экспериментировать. Желательно сначала в одиночку, чтобы потом не было конфузов.